Пистолет-пулеметы. Индивидуальное ручное автоматическое оружие непрерывного огня, использующее для стрельбы пистолетный патрон. Подвижность и маневренность главные преимущества ПП-шек. В колдушке их так много, что даже не знаешь, куда податься. Но я постараюсь вывести нас на правильную тропу, чтобы найти самую лучшую пп-шку этого и следующего сезона. Так что, здарова, мужские мужчины! Ты, наверное, хочешь у меня спросить, почему этого и следующего сезона? Все просто, мужик. В будущем сезоне не ожидается добавление нового пистолет-пулемет. Только к нам залетит штурмовка и винтовочка. Так что если секрет фиксов не будет, то эта инфа будет актуальна еще долгое время. Сначала я хотел сделать топ 5 ппшек, как когда-то я поступил со штурмовками, но выбор и поиск 4 и пятого места у меня занял большое количество времени, потому что вроде как ппшки все плюс-минус похожи, каждую можно кастомизировать оптимально, но как мы все знаем, в каждом отдельно взятом сезоне играет что-то одно, то есть обязательно какая-то пушка будет выделяться среди других в своем классе, и вот именно о таких о каких мы сегодня поговорим. Чуть не забыл добавить. Весь мой топ составлен из моих субъективных наблюдений. Буду тебе признателен, брат-брат, если ты напишешь свой топ трех ппшек сейчас в комментариях. А к концу кинофильма мы сравним результаты. Итак, на пятое место мне хотелось бы поставить кардит, а на четвертое GKS, GKS, кому как удобно. Ну, это не точно. В дальнейшем я собирал пушки вот по каким критериям. Так как мы имеем дело с ппшками, они работают на ближних и средних дистанциях. Я всем чутка добавлял ренжи, естественно маневренности и расширял боезапас. Это основные элементы, которые будут присутствовать у меня в сборках на следующие ппшки. И вот на третье место я бы хотел поставить QQ9 или MP5. Морковка очень приятно раздает и радует своей маневренностью. Я бы рекомендовал отыгрывать с ней на ближних дистанциях, ибо на них чуваки просто исчезают. На средних расстояниях тоже неплохо себя показывает, но все-таки, как мне кажется, рабочая дистанция именно ближняя. Вот, собственно, сборка. Как я и говорил, добавляем чутка ренджи, патронов и сохраняем мобильность. Я сначала думал на третье место засунуть кардит, который когда-то был моей самой любимой ППшкой, но, к сожалению, сейчас его работа мне не понравилась, поэтому морковка открывает мой топ-3. Едем дальше. На второе место я закинул QXR, или MP7. С ней дела обстоят намного лучше, чем с MP5. Так как базовые характеристики уже довольно неплохие, я их решил чуть-чуть улучшить, и поэтому сборка будет немного схожа с предыдущей. Вот, кстати, она. Сначала мои сборки выглядели вообще не так, я больше уходил в контроль отдачи, но хорошо я вовремя осознал, что на ППшках сильно решает мобильность и количество боезапаса, так как темп стрельбы у них довольно высокий. Не так сильно важна точность и кучность на ближних дистанциях, когда вы вылетите на какого-нибудь чувачка со штурмовкой зарешает только ваша скорость. На штурмовках геймплей будет в меру агрессивным, ну или вообще Измеренным. На пепочах же нужно агрессировать, но делать это с головой. Как делает это Мышк? У него в кинотеатре дохренища контента с багами, нычками, топами, со всякими лайфхаками. Мышка крафтит волшебные сборки и дропает конкурсы с ништячками. Например, сейчас он запустит конкурс, в котором ты на изи сможешь поучаствовать. Обязательно поддержи этого мужика своим кулакищем и сделай красиво по ссылочке в описании. А мы переходим к самой потрясающей, по моему мнению, ПП-шке этого сезона, именуемый как РУ-79У. Только играя с ней, я почувствовал мощь, прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли. А если серьезно, то это мощнейший пистолет-пулемет, который дает подсрачники штурмовкам. С ней можно работать на ближняк и на средних, а на дальних расстояниях тоже можно повоевать благодаря увеличенному магазину. Демонстрирую сборку. Здесь я решил поставить монолитный глушак, потому что спрейить 50 батриков лучше конечно в стелс режиме. Ну а остальные модули плюс-минус схожи с прошлыми. Я рекомендую погамать с каждой ппшкой и стопа, чтобы адекватно понять мой посыл распределения. Вообще, как я и говорил, ппшки более-менее все похожи и их сборки будут аналогичными. Но вот эти образцы больше всего выделяются из общей массы. Это не значит, что оружие которые не попали в топ плохие. Это не так. С каждым можно играть, если думать головой. Но вот с этими это делать профитнее всего. Чуть не забыл, до конца моего конкурса осталось все ровно одно кино. Ты можешь успеть на этот автобус, просто перейди по подсказочке сверху и чекай, что почем. Не забудь свой топ-трех шечек черкануть в комментариях, чтобы мы все глянули на эти образцы. И, конечно, красиво сделай кулак из ошибака в помощь. Песня. пешку, Подскажите, не могу, с чем же в рейтинге побегать, Раздавая по лицу кю кю девять будет к месту С ней играю как в раю кью такой же весник, раздает всем по лицу, mm -hmm. ah. ah. eh. <свистил> почему-то показалось, что я с русом все смогу. 50 патронов надо, чтоб все было супер гуд Ты кулаку зашибаку шибаку прожимай, ток не забудь И контент смотри огня на брата, брата моим будь Смотри огня на брата, брата, мой Бог.